или это будет обоснование, аналогичное обоснованию закупок до 100 тысяч рублей. Сведения об обосновании закупок товаров, работ, услуг в мероприятии по информатизации формируются в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 года номер 365 и приказа Минкомсвязи России от 31 августа 2016 года номер 420. При планировании мероприятий по информатизации, предусматривающих централизованные закупки в ГИСКАИ, необходимо ставить отметку Централизованная закупка во исполнении постановления правительства Российской Федерации номер 658. Что означает оценка по первому этапу планирования проведение финансирования плюс-минус? Оценка проведения финансирования плюс-минус является допустимой для проведения финансирования на первом этапе планирования в соответствии с пунктами 10 и 15 правил подготовки и заключения об оценке мероприятий по информатизации и проектов планов информатизации федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 11 августа 2016 года, номер 371. Устранить замечания – полученные в результате экспертизы, необходимы до начала второго этапа планирования. Можно ли использовать документы, сформированные в конце 2017 года, обосновывающие закупку в соответствии с методом анализа рынка в настоящее время? В соответствии с пунктом 3.14 методических рекомендаций по применению методов определения начальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком,